Хьюстон, Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы! Друзья, посмотрите, в какую мы чуму попали. Должен был прийти фронт, должен был в 4 часа прийти. Но капельку пришел раньше. И мы попали в снежный заряд. К счастью, попали в районе, где есть энергия. Вот этот склон нас придерживает на данный момент времени. Не дает нам снизиться. И мы сейчас ну, решаем, что да, самая пора рваться к аэродрому, до него не так далеко, вот. но видимость уже исчезает. И говорили, что после слабеньких осадков, которые мы сейчас попали, а это можно считать слабенькими, то есть вот видите, несется, вот это вот сбоку несется ливневый снег, такие космы висят, это действительно снег, который падает с неба. И мы, в общем-то, рвем когти, потому что можем еще схватить обледенение. По кромке уже пошел лед. Я вам показываю ролик, как самое время вовремя сбежать. Очень не хочется мне в данный момент времени потерять видимость. И, кстати, к вопросу о пилотировании планера. У меня там ролик снимается, как мы пилотируем. По, вроде как по горизонту. Но где горизонт сейчас впереди? Я горизонта не вижу. Но я вижу сбоку землю на просвет. Справа землю на просвет. И вот боковым зрением все это объединяю в одну картинку, ну и как-то веду планер, то есть, в принципе, мне понятно, что вот тангаж большой, и мы пикируем. Кстати, у нас отруба. Опа! А вот теперь проблема. Отрубила датчик скорости. Ну ты варом, как гречо. Гречо я у меня бебус. Уже себе бы гречо. Мандарода. Там рода, банкашкой рода. Но тейпят, батайка. Ботейка у не рода. Друзья, отказал указатель скорости. Все. То есть заход теперь без указателей скорости. Грея шасси ушляю. Только вам посмотреть долго дарнябувание карту. Ну-ка, Борисимбе гречу. Друзья, отказал указатель скорости. Показываю цену на дрова. То есть я. Поднимаю нос, опускаю нос, все равно. Будем записывать аварийную посадку такую достаточно, ну неординарную. Я выпустил уже шасси, и еще у нас пошел дождь. Ну, в общем, все 33 удовольствия. Так, ветер будет, и ветер попутный. Вот это вот полная гигей. Сакалый, ну? Ну, что ты А что, у сакелга бусно текел? Ну, ты и крэй, бус. Ну, горай. Захожу чуть более длинной коробочки, чем у меня есть. Вот, вроде как отмерзать начала э, скорость. Хоть что-то показывает, хоть не цена на дрова. И пошел реальный ливень по крылу, фигачит, будь здоров. Так, шасси проверяю, выпущено, докладываюсь. Сэр лобатит Ангуром, Даунвинг тусаус. И пошли на заход. Скорость держу больше, немножко, чем нужно, потому что по крылу вода течет. То есть профиль не. <надцатол Ильдата> Стандартный. Опа. Ну, ты крылья скрянда складету, вот журек. Ага. не скрянда. Ну, уж так. И киёстас уж так. Бед женок. давя тай Не Ну, ты... Аэродрома по полям. Ну, в мы уже попали. Сейчас на повышенной скорости подвожу к земле планер и буду выдерживать уже так, по интуиции. Скажем так, как, как придет в планете, так придет. Не даю коснуться, выдерживаю, выдерживаю, выдерживаю, выдерживаю, выдерживаю. Оп, попутный ветер был, коснулись на высокой скорости, на грунт, вышли на полосу и сейчас попытаемся заехать в ангар. Тормоза проверяю, тормоза есть, все в порядке. Ван, муж возьмете ангара. Но галушь, такс, но Галуш Такс, Юляк, но бандом. <с> Пробуем в ангар заехать. Эй, эй, эй! Крылышко прошло, крылышко положил. Опа, <с> такого я еще не делал. Друзья, первый раз в жизни заезжаем в ангар. <с> <с> да, полетик получился. Полный эгегей. <свят> и все, сухо. Сейчас протрем планер и побежим шурпу готовить. Фу, друзья, вот такой веселый ролик. <свят> до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.